Так, как же мы все это сделали? Мы это сделали очень быстро. Внизу у нас была доска в виде уровня, на который мы ставили рейки. Между рейками промежуток мы отмеряли при помощи такой же доски. Вот она. Сначала мы использовали одну из них, целую, ставили постоянно. Когда уже дошли до монтажа именно этих реек, мы брали вот такие вот образцы, просто между ними. Это служило уровнем для монтажа реки. Все сделали очень быстро, очень легко, даже не устали. Да? Клей прозрачный, жидкий ГОЗ-96, очень легкий в нанесении, чего обычно не бывает, когда ты работаешь с этим пистолетом. Всегда очень тяжело долго выдавливать клей. Этот же клей выдавливается через самое маленькое. Через самое маленькое отверстие выдавливается очень легко. Все, Катюх, справились?